Привет! С вами Леонид Орлан и сегодня 10 января и буквально пару дней назад, как я закончил ходить по крестникам, по крестным, и я приходил к, тем, к моим крестным родителям и ко мне приходили мои крестники. И получается за прошедшие несколько дней я пообщался с многими семьями. И вот вы знаете... Практически, практически в каждой семье я увидел одну и ту же ошибку, одну и ту же проблему, с которой сталкиваются эти люди, эти семьи. Жена обесценивает, унижает своего мужа. Просто буквально в каждой. Ну вот я увидел где-то 5-6 семей. да, Вот из шести семей... У пяти жена при других людях унижала своего мужа, жаловалась на то, что он ленивый, а муж, естественно, ленился и ничего не делал по дому. И вот к чему это приводит? Чем больше жена унижает, чем больше жена при других людях говорить, вот мой муж плохой, мой муж ничего не делает по дому, лентяй, терым-терым, лодырь, бездрь, тем сильнее он таким становится. Вот суть в чем, что как мы пространству предъявляем своего близкого человека, своего супруга, да, супруга, супругу, таким он и становится. И вот смотрите, в чем ключик. Ключик в том, что жена не заботилась о психическом комфорте своего мужа. А муж, в свою очередь, не заботился о физическом комфорте своей жены. Получается, они просто-напросто игнорировали потребности друг друга. И, естественно, от этого страдали. И к чему это дальше приводит? К тому, что каждый начинает обижаться. А партнера, и значит, ну, их семья рушится, они начинают дуться, обижаться. Вот э, недавно прошла такая статья в интернете, что один японец э, запросил в передачу, ну, пригласил своих родителей на передачу, где психологи разбирали ситуацию в семье. Папа и мама 20 лет не разговаривали друг с другом. Почему? Оказывается, что родители не разговаривали друг с другом просто потому что мама когда родила детей она э, все свое внимание направила именно на этих детей и грубо говоря начала игнорировать потребности, игнорировать своего мужа а может ну, в свою очередь вместо того чтобы пообщаться с женой и сказать ей милая мне не хватает твоего внимания он просто обиделся и замкнулся в себе и получается что люди Просто игнорировали друг друга. И э, что же нужно делать? Как же ж нужно ну, выходить, если вот, допустим, в вашей семье есть такая проблема, если вы столкнулись, вот сталкиваетесь с тем, что, вот, допустим, вы мужчина, а ваша жена, ваша женщина вас унижает, оскорбляет при других. Или, допустим, вы женщина, а ваш муж лентяй. Ну и мало что делает по дому, мало что делает для заботы о вашем собственном комфорте. Что можно сделать? Заботиться о партнере. Понимаете, вот вторая проблема, вот когда я говорю заботиться, помогать партнеру. И очень часто мне говорят, вот вначале пусть он мне это сделает, и только тогда я ему в ответ. То есть он первым должен. Ничего подобного. Такого не бывает. Вот вначале вам нужно начать заботиться о своем супруге, мужчине заботиться о физическом комфорте своей женщины, чтобы она, ей было удобно, чтобы все в доме работало, и электротехника, и ну, бытовая техника, и санузел, и все, все полочки были прибиты, и так далее, и так далее. И одежда вся была чистая и исправная, и обувь, чтобы была начищена. Вот мужчина должен заботиться о физическом комфорте вначале, а женщина должна, не побоюсь этого слова, должна заботиться об эмоциональном комфорте своего мужа. Потому что когда мужу, когда мужчине спокойно, комфортно на душе, у него есть силы для совершения действия. Ну и у женщины, когда ей комфортно в бытовом, в таком физическом плане, она чувствует удовольствие и готова этим удовольствием делиться со своим мужем. Ну, окей. С вами был Леонид Рлан, и Надеюсь, что мой совет вам поможет сделать ваши отношения еще лучше, чем они есть. До встречи в новых советах. Всем пока.